Привет, я мультяшный робот Простоев нет. Мне поручили рассказать о нашем новом курсе разработка NCI для ТАИР. Если вы непосредственно занимаетесь созданием систем НСИИ или поддержкой справочников для различных систем АСУТАЭД, а также если вы руководитель, которому важно понимать процессы, сложности и трудоемкость проектов по созданию и поддержке БДОА и БДН, то этот курс для вас. Программа курса состоит из четырех учебных модулей и рассчитана на 16 часов обучения.